813, вы здесь находитесь? Скажите. 813, что ты сейчас делаешь? 813, что сейчас 96.65 вас поняла. Возвращайтесь на точку по причине пропажи связи с одним бортом. 96.65, да, вас поняла на точку Зябровка. Подскажите расчет на Зябровке. 12, 32, вас поняла. Подскажите, когда сможете установить связь с тем бортом и информируйте нас. 96.65, помнил 96.65, для информации, когда вы взлетелись с точки Зябровка, одна метка отклонилась и пошла на юг. ПВО нам доложили об этом сторону ленточки отклонился э, строго на юго-восток, на границу России, Украины, Беларуси. Три сестры. 96.65. Подскажите позывной борта, который не отвечает. 04.812. Спасибо. 96.65. Нет, не видим его. Э, сейчас просто по своим каналам пытаемся уточнить. Если появится какая-то метка, я вам подскажу. Пока в районе от Отзябровки до вас никаких меток не летает. Нет, та метка появилась, пропала и больше не появляется. А, примерно азимут 135, удаление 60 километров. Это примерно. Да, от Гомеля, от аэропорта. На юг от аэропорта Гомель появилась метка. 15 километров строго на юг от аэропорта Гомель. Поправка около 10 километров, около 10. Но получается северо западнее зябровки. 812 Гомель район. Сейчас метка появляется прямо над аэропортом Гомель. Получается, справа от вас должна быть. Они пока получается, пока за нашими окнами. Мы пока не наблюдаем. Если вдруг увидим, я вам подскажу. 6.65. Посмотрите строго на юг от вас. На траверзе полосы метка. 15 километров на юг. Строго в створ полосы. 6.65. Метка не появлялась больше. Подскажите, когда примете точное решение, садиться будете в или нет? 665. единицы, которые за мной следуют, сядут, первая единица пойдет, покрутится еще. 96, 6, 5, вас поняла, 4 единицы с площадки посяд, в Зябровске, а вы пойдете еще по маршруту. Во сколько расчетная посадка? Не сожду, а группы скажу, что 35-я минута. А мы пойдем на поезд. поищем. Хорошо, вас поняла. 665-го на рынок. 665-го сейчас. Подскажите себе без изменений, 4 дни заходят на посадку завров, правильно? А, да, 4 заходят. Одна дни, в основном не первые, идем на поезд. Посмотреть. 5, 10, А, в вашу зону пока что не планируем заходить? Пока что ходим южнее. Вас поняла, но для информации у нас такие метки могут быть ложные. А, понял, спасибо. 9665 Гомилион. 665 отвечаю. Подскажите, вам нужен борт ПСС? А, нет, не нужен, мы сейчас сами выполняем поезд, э, спасибо. 665, если вдруг понадобится помощь, подскажите. 812, Гоми район. 812, я не отвечаю, я пишу 812, 2665. 4812, Гоми 665, подскажите, подскажите. подскажите, никакой информации нет. 665, Гоми у вас поняла, Зябровск расчетная, подскажите. сейчас вторую минуту доложите. 665, подскажите, никакой информации нет. 9665, попозже подскажу, что обнаружили. 16, 65, подскажите, а информация где именно? На севере, может быть? Поняла. да? 96-65, да, по филингу мы вас наблюдаем. Просто у нас появилась опять метка в Творе полосы. даже две метки. Даже две метки. Одна в районе Мобира точки, а другая метка у нас... Это в, Индагре, в районе Индап, а горе полосы, запад, запад э, Восточнее Гомеля, сколько тут 25 километров. 25 километров. А, понял, слышал. Сейчас попробуем посмотреть. Ну, метки до сих пор есть здесь. Да, метка есть и движется на север. А, понял, спасибо. Так, ну мы тогда восточный пройдем. А метка находится восточнее Гомеля 26 уже километров и движется на север. Понял, спасибо. Попытаемся сейчас обнаружить что это. 1260. 1260. 112, 12, 6,65, 60. 1266. 12660. 112660. 12 подскажите без информации. Я просто возвращаюсь. Там уже по наземной линии будем искать. Поскольку ничего не обнаружили. С 65, вас поняла. Зябров, далось. С65, подскажите, вы после посадки, если по наземной что-то удастся вам узнать, сообщите нам, пожалуйста, сюда. 665 понял, Мой номер телефона Ваш присутствует, если что, Спасибо. 665 вас поняла, в четвертую минуту фиксируем посадку в Зябровске, если что, связь по телефону.